Привет мои дорогие друзья. Я сейчас нахожусь в магазине Ике. Вместе со своей семьей мы здесь не просто так, в этом магазине. Вообще видео хочу посвятить теме, как сложно в Мадриде снять квартиру, вот просто вновь прибывшим сюда, людям желающим остаться в этом прекрасном городе. Реально все очень сложно. Нас везде бортуют, бортуют жестко, и я не вижу никакого просвета. Я не говорю за всю Испанию, потому что по всей Испании ситуация разная. На побережье снимают без проблем, никто не требует никаких ни контрактов, ни номеров, ничего. Вот тем более сейчас не сезон, многие уехали на моря, и за очень хорошие цены вы можете снять приличную квартиру, обставленную со всей мебелью, и жить, наслаждаться красивыми видами из окна. Ситуация в Мадриде совершенно иная. И тот, кто здесь живет уже не один год, знают это, подтверждают это, сочувствуют, понимают, морально пытаются помочь. Ну и все. Говорят, ребята, держитесь, мы сами через это проходили. Очень много людей, которых мы знаем, которые живут уже здесь не один год, рассказывали такие истории, что это удивительно, взрослым людям, у которых дети, приходилось даже ночевать на улице. И это такая практика существует, здесь есть, потому что все знают, что сложности снять жилье. Вот и мы с таким столкнулись. Мы практически, ну не каждый день, но через день входим, смотрим квартиры. Какие-то квартиры нас пускают, какие-то нет. Но когда дело доходит до того, когда мы уже готовы согласиться, нам все нравится, то нам мило улыбаются и потом задают совершенно другим людям. Кто-то говорит в открытую, что нужна номина либо два контракта ну, я в предыдущих видео я уже рассказывала об этом мы сейчас находимся в икея в магазине неспроста мы решили пойти другим путем мы решили походить присмотреть мебель себе присмотреть мебель детям какую-то посуду вот как будто мы уже покупаем свой дом свою квартиру как будто мы уже обустраиваем свое гнездышко И я надеюсь, что это сработает, потому что точно так же у нас было, когда мы жили в Украине, в своем доме. У нас дом был без ремонта, и я помню, ходила, бродила по магазинам, что-то я клиентам искала, по-моему, из мебели. Наткнулась на красивый спальный комплект, и я смотрю, что и цена хорошая, и еще так как дизайнеры скидку предложили. И я звоню Сереже, говорю, Сережа, нужно брать. А он говорит, да куда? На тот момент у нас не было детей, мы никуда, в принципе, не спешили. У нас были другие немножко заботы и хлопоты. Я говорю, Серёж, приедь, посмотри, реально красивый комплект спальной мебели. Тот, кто меня давно смотрит, знает. Это серое изголовье, большая кровать, две тумбочки, комод, зеркало. меня сразу влюбилась. Цена, качество и плюс еще скидка мне как дизайнеру. Сережа приезжает, говорит, да, точно, нужно брать. И все началось именно вот с, со спального комплекта. Мы купили, он долго стоял на складе. Нас терроризировали, заберите, заберите, потому что там уже месяц, по-моему, мебель может храниться, а в том-то каждый день просрочки ты платишь как аренду склада. И они постоянно звонили, говорили, заберите уже эту мебель. Все как-то так закрутилось, пошло-поехало и... У нас и спальня была, и ремонт в доме был. В общем, как-то все сложилось. Поэтому мы решили вот так походить, повизуализировать, присмотреться, представить, что вот мы уже вот это покупаем и это покупаем. Мы даже уже кое-что приобрели. Может быть, на первый взгляд это кажется немножко смешным, но я уверена, что найдутся среди вас такие, кто тоже применял этот способ, этот метод. И он действительно рабочий. Мы купили посуду, я купила тарелки, я купила покрывала, одеяло, нам с Сережей купили, купили мы на большую спальную кровать, которая еще нет, заметьте, нет ни квартиры, нет ни кровати, и детям тоже покрывала. Но так как наступают холода, в Мадрид, в принципе, Испания, в принципе, не холодная страна, но по прошлому году, я знаю, что в Испании, в Мадриде выпал снег, люди лопатами и грибли. Это, конечно, аномалия. Я очень люблю снег. Я за то, чтобы снег выпал. Но я против коммунальных платежей. Я терпеть ненавижу эти все квитанции. И здесь это все очень дорого. И люди максимально стараются оттягивать этот процесс и не включать отопление. Реально путаются, покупают теплую одежду, очень много всяких покрывал, пледов. И... Даже в магазинах есть такие смешные грелки. Вот мы привыкли к грелкам обычным резиновым. А здесь продают пушистые грелки. Ну, то есть люди согреваются как только могут, лишь бы не платить за все это. А сейчас я вам хочу рассказать очень интересную историю, которая с нами приключилась при просмотре квартиры. Это, вот, как говорится, знаете, есть очень хорошая фраза. Мир тесен. Так вот, действительно, несмотря даже на большое количество проживающих людей в этом городе, мир тесен. Еще месяц, по-моему, назад или полтора месяца назад, я выкладывала видео, рассказывала, что у Рината заболел зуб, нужно ли ему срочно было лечить зуб. Там под пломбой начались восстановительные процессы, и мы начали искать стоматолога, тот, который быстро нам, нас примет, потому что государственно это очень долго, сито и так далее. Вы это уже все слышали, я уже неоднократно рассказывала. Здесь с этим проблема реально записаться к стоматологу частному нет, ну хотя частные тоже оттягивают. И вот в общем чате нам девочка сбрасывает телефон стоматолога, говорит идеальный стоматолог для детей есть, мы едем, везем Рената. Ренату открывают пломбу, чистят, ставят лекарства и дают нам счет на то, чтобы полечить зуб. Почистить канал, запломбировать, выставляют счет за один зубик 300 евро. Я понимаю, что у нас в Украине стоматология достаточно дорогая, но если сравнивать со стоматологией, которая вот в Испании, то это космос, у нас все дешево получается. И мы сначала такие согласились, ну потому что реально ребенку плохо, ну что делать? Знаешь, не хочешь чувствовать себя каким-то монстром-родителем, который не может помочь ребенку. И мы вроде как соглашаемся на эту сумму, но Ренат не дает открыть сумму. Только он видит это сырло, начинает орать, и все. И в итоге у паника, слезы. И нас врач отправляет домой на два дня. Говорит, пока там лекарства, вы пока подумайте, пока обсудите с ребенком, подготовьте его, и придете на следующий Идем там через 2-3 дня, он уже будет немножко такой подготовленный, успокоившийся и как-то как-то полечим зубик. Деньги с нас не берет. То есть мы фактически, ну не фактически, мы вообще ничего не заплатили. Но ну, в общем, это у нас квитанция с 300 евроми в руках. И чем больше мы смотрим на эту квитанцию, тем больше мы понимаем, тем больше нам не хочется идти платить. За это деньги у ребенка за два дня зуб перестал болеть он как мама это уже же прекрасное чувство уже вроде как не критично и тут нам советуют знакомый другого стоматолога универсально она деток лечит и взрослых мы с ней созваниваемся она говорит 50 евро за ту ситуацию которую мы описали то да, что у рената но ну, в итоге суть не в этом не в этом. Проходит время. Мы к тому стоматологу так и не вернулись. Мы отписались, отписали, сказали, что это для нас очень дорого. Мы будем искать другого врача. Она достаточно с пониманием отнеслась, она говорит: да, я понимаю, что у нас цены очень высокие, но я не хозяйка этой клиники, я наемный работник и такие цены устанавливает сама клиника и хозяева этой клиники. С пониманием, вот реально с пониманием, я думаю, что уже не первые мы кто отказываемся. Проходит время. Звонит нам знакомая, знакомая с Сережей и говорит, ребята, я там в каком то чате э, увидела объявление, что русская девочка, которая здесь проживает уже много лет, она замужем за испанцем, хочет помочь украинцам и сдать квартиру. Украинцам. Именно украинцам, потому что знает, насколько это сложно, что везде требуют вот эти вот контракты, номены, в общем, много-много всяких бумажек, там чтобы ты минимум хотя бы полгода отработал и так далее. Слушайте дальше. Это знакомая звонит этой девушке, которая хочет дать квартиру застыковывает нас, рассказывает о том, какая мы классная, офигенная семья, в общем, там нормально нас разрекламировала, звонит у нам и говорит, ребята, я за вас договорилась, и вот завтра вы едете смотреть квартиру, реально хорошее место, расположение. Правда, очень далеко от нашей школы, но думаю, ну, если классная квартира, если все понравится, то, в принципе, мы готовы и школу поменять, мы же морально были настроены. Да, либо, там, если не очень далеко, мы готовы возить каждое утро детей, хотя это напряжно, всегда идеально, когда это под носом, но уже так складывается, мы решили не отказываться ни от чего, смотреть все варианты. Мы приезжаем. Да, это практически центр Мадрида. Ну, не центр, но до каких-то там центральных мест, красивых парков центральных 7, 7 минут, по-моему, всего лишь. Высотное здание, 10-этажный дом, не новострой, не закрытая территория. Ну, подъезды здесь все ухоженные, все очень аккуратные. Заходим. А, еще прислали предварительно фотографии. По фотографиям, Вообще идеальный ремонт, все новое, новая мебель, новая кухня, все современная техника. Ну, просто смотришь песню. Какая цена, мы не знали. Какая квадратура, мы тоже не знали. Поднимаемся на этаж, звонок в дверь. И когда открывается дверь, мы просто вот друг на друга смотрим, и у нас такая пауза. Но это, знаете, как вот минута молчания странное ощущение было что со стороны хозяйки что с нашей стороны значит нам дверь открыла э, вот это вот э, врач которая лечила первый раз рената вернее которая хотела ему полечить зуб который выставил нам счет 300 евро можете представить она тоже смотрит вы нас узнаете она говорит я, да, лицо знакомое. Ну, я уже потом еще напомнила. Естественно, она вспомнила нас. Естественно, она вспомнила. И Там Мы, кстати, пришли смотреть вдвоем Сережа и Дети были в школе. Мы, кстати, в последнее время перестали брать детей на просмотр квартиры, потому что никто не признается и в открытую тебе не скажет, но три ребенка это напряжно для многих. И не потому, что вы убьете эту квартиру, да, что дети там что-то поцарапают, испортят стены. Нет, а потому что вас жизни не выселят отсюда. В Испании есть такой закон, что если ты не можешь оплачивать по каким-либо причинам свое жилье, то за тебя это просто будет делать ну, собственник, оплачивать ту же самую коммуналку, Он выгнать тебя никогда в жизни не сможет, если у тебя есть наличие детей. А так как у нас трое, ну вы понимаете, да, даже полиция не поможет. Было много случаев, когда полицию вызывали, все это бесполезно. И закон на стороне семьи, у которой дети, никогда детей на улицу не выселят. Закон немножко странный, но я думаю, что, скорее всего, он кому-то интересен, и его, скорее всего, глобирует в правительстве, потому что здесь вообще очень много по Испании вот оккупантов, которые заселяются в жилье, которое может там даже неделю-две стоять без хозяев, они заходят, ломают замки, меняют и заселяют. Есть отдельные здесь люди, которым ты платишь, ну, как, не знаю, такие не знаю, какими они методами, явно, что они не совсем адекватными методами действуют, но они вот заходят там с помощью, не знаю, оружия, ножей, в общем, вот что только можно применить, чтобы запугать людей, которые оккупировали незаконную территорию. В общем, все методы применяют в надежде выселить. У кого-то получается есть случаи, когда получалось выселять, у кого-то нет. Ну, полиция старается во все это не вмешиваться вообще, она всегда держит нейтралитет. Как по мне это, конечно, странно, потому что реально здесь очень много испанцев, которые сдают жилье, страдают. Или у кого жилье существует, это тоже опасно, кстати. Продолжаем дальше. В общем, мы мило поболтали где-то час-полтора точно мы были. Естественно, что ну, никто нам эту квартиру не сдаст, потому что там много всяких нюансиков. Сейчас я о них расскажу. Во-первых, муж испанец. И она говорит, что муж против. У нас все время с мужем конфликт на этот счет. Я хочу помочь, а муж против. Потому что муж говорит, что украинцам стрёмно сдавать, неизвестно, как там дальше пойдет. И они знают, что квартира расположена в хорошем месте, и рядом там, по-моему, больница очень крупная. Он говорит, я лучше врачам там. Это и аккуратные люди, и наверняка они всегда платежеспособны. Вот, первый нюанс, это что они сдают на год всего лишь квартиру. Но мы явно не планируем здесь. У нас долгосрочный вариант. По мебели, да, мебель классная, кухня классная, но все остальное, мебель, которая находится там в гостиной, в спальне, все они забирают. Три комнаты, цена этой квартиры 1800 евро и плюс коммунальные платежи. Ну, мне кажется, дороговато, конечно. И квартира, вот знаете, иногда бывает, вот ты заходишь, она может быть вообще ужасной, с ужасной мебелью, все. Но вот ты чувствуешь, она твоя. Вот ты готов весь этот хлам там выбросить, и ты видишь какую-то перспективу в этой квартире. То здесь такого ощущения не было, вот несмотря на то, что классный ремонт и на мебели не экономили, но почему-то вот тяжело, вот какая-то тяжелая энергетика. Всю энергетику задают люди, которые проживают в самом помещении, люди, которые живут через стенку. Я у него спрашивала, кто здесь живет, большая часть кто это, молодые семьи, либо это дедушки, бабушки. Я не просто так об этом спросила, потому что есть дома, где будут ну, вот, одни старики. Если семья заселяется с детьми, то это просто такой диссонанс. Старикам реально сложно с детьми, из-за того, что дети громкие, они все время кричат. И часто старики начинают жаловаться, жаловаться родителям, на детей, что как-то делаете так, чтобы дети потише. Но как, как вы сделаете так, чтобы ребенок не кричал? Любая игра это всегда сопровождается каким-то криком. Я у нее спрашиваю, здесь кто? Молодые, либо взрослые? Она говорит. Практически 90% это дедушки-бабушки. У нее один ребенок, год и 8, по-моему. Я говорю, были случаи, что жаловались? Она говорит: да, у нас через стеночку, бабулечка, все время жалуется. Я говорит, сделайте так, чтобы ребенок там в 6 утра не кричал. Потому что я еще в это время сплю, и мне очень сложно, но она говорит, у меня просыпается, у нас ребенок. Начала спрашивать у нее за школу, потому что я для себя понимаю, что школу нам придется менять. По школам мы даже тоже начали там гуглить и выяснилось, что школы, которые находятся рядышком, там одна частная школа, а государственные, там не очень хорошие отзывы. Поэтому ну, как-то так все. В итоге сошлись на том, что она говорит, вы мне все документы сбросьте, я вам вечером перезвоню вы мне сбросьте все документы, которые у вас есть, и муж отдаст своему юристу эти документы, он изучит, и тогда мы уже примем решение. На год нам сдавать неинтересно, цена высокая, потому что еще коммунальные платежи к этой цифре, к 1800 нужно прибавить еще где-то 300 евро коммунальных платежей, ну, 200-300, вот так, плюс-минус. И когда мы зашли, квартира была очень холодная, очень, она вот это вот стояла, путалась там в свитер и говорит, да, холодно. Мы разулись за час времени, который мы общались с ней, ноги замерзли очень. Немножко удивило меня, что холодные такие полы. Сверху квартира, снизу квартира, но полы ледяные, просто ледяные. Ну вот такая вот история рассказала вам в итоге. Конечно, когда вышли, и Сережа улыбнула нас эта история. Необычно все. это. Да? Я считаю, что такие интересные встречи не просто так бывают. Вот, э, в итоге вечером нам никто не перезвонил но мы, мы в принципе не ждали этого звонка, потому что мы для себя понимали что для нас это город, финансовый город а еще она сказала, ну трое детей как бы, я не знаю, вы же сами понимаете что какие тут законы а нам через год сюда возвращаться а они с мужем уезжают в Индонезию мы уже предложили работу, ну, на год предложили то есть через год они вернутся ну как бы дергаться, знаете, менять школу дергаться, год пролетит быстро как бы не готово Теперь быстренько хочу ответить на некоторые вопросы. Часто мне задают вопросы в Инстаграме, спрашивают, почему мы ищем квартиру пустую. Да, действительно, у нас приоритет это в идеале новострой, в идеале без мебели, а как правило все новострои без мебели. И вообще, в принципе, здесь частая практика, когда ты переезжаешь со своей мебелью, потому что брать мебелью квартиру здесь, и если учесть, что ты здесь планируешь остаться, тебе уже через год, через два ну, тебе явно захочется что-то поменять, тот же шкаф, ту же кровать, купить что-то новое, но ну, человек так в принципе устроен, что обживаясь, он хочет под себя все, да? под себя там какой-то ремонт, под себя остановку мебели, под себя на ну, интерьер и, и так далее. Да, на начальном этапе это будет финансово достаточно сложно, затратно, все постепенно. Да, сначала, может быть, какие-то матрасы, кровать, стол, ну такое основное, а дальше уже сопутствующие вещи постепенно-постепенно будем приобретать. Так что, ребята, мы не сдаемся, мы все верим, надеемся, что у чуда какое-то произойдет. Хотя вот, мы смотрели в Новострое, рядом соседний район, смотрели такой небольшой... Небольшой пентхаус, но ну, очень уютненький. Для нас, конечно, он маловат, потому что маленькая очень кухня. И нам, по сути, с Сережей негде было спать. Но это, это в гостиной комнате, диван расходной покупать и спать. А у детей как бы полноценные могли быть комнаты. И мы уже вот готовы были. Мы, мы, в принципе, согласились. И сказали девушке, которая нам это показывала, эту квартиру, мы сказали, что... Давайте как-то мы зарезервируем. Она такая, вроде, знаете, открытая к нам, с пониманием отнеслась. Она сама с Доминиканской республики и понимает, насколько приезжим сложно найти жилье. И она, вот, пожалуй, это первая риэлтор, ну это не риэлтор, это представитель застройщика. Она первая, кто не сказала нам категорически нет. Она сказала, я поговорю с застройщиком, расскажу о вашей ситуации, скажу, что у вас всего лишь один контракт, и вы только, ну, в общем, говорит, позвоните мне немножко позже, я постараюсь там выяснить ситуацию, возможно, что-то удастся сделать. Но она нам не перезвонила, и уже в этот же день, вечером пришли другие люди, и они сдали этот пин скажу, ситуация неприятная, очень неприятная, но вот знаете, надо относиться все-таки к любым проблемам с улыбкой. Если поменять слово проблема на приключение, то тогда все не так страшно на самом деле, как кажется. Ну как-то ж люди проходили здесь, да, меньше многие говорят, может стоит задуматься, вернуться обратно друзьям. Разве это повод возвращаться? Это всего лишь небольшое приключение, с которым мы обязательно справимся. Я думаю, нам Икея поможет быстрее приблизиться к нашему жилью. Друзья, всем спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши пальчики. Пишите обязательно комментарии. И до скорых встреч. Скоро увидите. Ну и пожелайте нам удачи. Всех